Почему некоторые дети грустят? Откуда дует ветер? Как летают птицы? Наш мир полон необычных явлений. В этом всем нам поможет разобраться процесс, который впервые был разработан ученым и философом Ибн Аль-Хайсамом в 11 веке. Известный под именем Аль-Хазен, его считали отцом оптики и научного метода. Метод состоит из шести шагов. Первый – наблюдение и задавание вопросов. Второй – исследование. Третий – определение гипотезы. Четвертый – проверка гипотезы. Пятый – заключение. И шестой – ознакомление с результатами. Основной задачей научного метода является нахождение правды. Давайте попробуем. Шаг 1. Наблюдай и задавай вопросы. Наблюдение помогает нам задавать сложные вопросы, которые в дальнейшем можно протестировать. Правильный вопрос может превратить твое обычное любопытство в настоящее расследование. Во сколько лучше выезжать на работу? Какую еду моя собака любит больше всего? А если тебе показалось, что девушки улыбаются чаще парней, то можно задать вопрос, почему девушки улыбаются чаще? Шаг второй исследуй. Поинтересуйся, задавался ли кто-то таким вопросом до тебя. Если будешь искать ответ в интернете, используй такие слова, как исследование и мета-анализ. С их помощью ты сможешь найти сжатый ответ на определенную тему. Прочитай как можно больше литературы о том, что тебя интересует. Изучи уровень счастья каждого пола и пойми причину, по которой одна культура улыбается чаще. Шаг 3. Определи гипотезу. Гипотеза – это теория, которую ты можешь проверить, чтобы убедиться, был ли ты прав. Из своих наблюдений ты сделал вывод, что женщины улыбаются чаще, а люди, которые чаще улыбаются, выглядят более счастливыми. Из своего исследования ты знаешь, что существуют разные виды улыбок застенчивые, искренние и фальшивые. Из другого источника ты узнаешь, что в младенчестве девочки улыбаются чаще мальчиков и выдвигаешь свою гипотезу. Женщины улыбаются чаще, потому что они более счастливые. Шаг 4. Проверка гипотезы. Во время проверки гипотезы нужно быть честным и убедиться в том, что условия постоянны. Для нашей гипотезы мы можем взять пятиминутное интервью у мужчин и женщин, затем сосчитать количество улыбок во время разговора и попросить оценить их уровень счастья. Для лучшего результата опросим 300 женщин и 300 мужчин. Хороший тест, не так ли? Но подождите, что если вопросы будет задавать женщина, тогда мужчины будут чаще улыбаться? Или наоборот? А что, если тема вопросов больше будет направлена на женщин, чем на мужчин? И что, если кто-то будет не в состоянии правильно оценить уровень своего счастья? Очевидно, что придется быть более осторожными. Шаг пятый. Анализируй и делай вывод. Представим, что ты придумал эксперимент, в котором учел все переменные. Теперь ты можешь проанализировать данные, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу. В зависимости от результатов, ты можешь изменить гипотезу или эксперимент, в который добавишь еще более интересный вопрос. Этот шаг научного метода можно повторять до тех пор, пока не придешь к нужной гипотезе или эксперименту, который приведет к точному результату. Шаг 6. Поделись результатами. Если ты уверен, что доказал или опроверг что-то важное, запиши результат. В науке важно описывать свои методы, чтобы другие могли ознакомиться с ними, и в дальнейшем ты сможешь опубликовать результаты, если уверен, что они достойные. Твой труд может послужить примером для других ученых, что является признаком хорошей научной работы. Плохие результаты тоже могут вызвать интерес. Неверное суждение тоже важно, и его также следует отмечать. А чтобы все сделать правильно, вот три условия, которые следует выполнить перед публикацией. А. Любую научную теорию можно опровергнуть. Ученые знают, что не существует такого явления, как научное доказательство. Другими словами, ты никогда не можешь быть уверен, что теория на 100% верна. Твоя задача – подкрепить теорию многими фактами. Например, если кто-то скажет, что хомяки умеют летать, мы не можем утверждать, что это неправда. Да, никто не видел, как они летают, но мы не можем проверить все возможные условия и заглянуть во все места на планете, чтобы утверждать, что абсолютно все хомяки не летают. Возможно, космический хомяк летает. Поэтому доказать существование какого-либо феномена намного проще, чем доказать его отсутствие. Если твою теорию нельзя опровергнуть, то ее нельзя назвать научной. Б. Корреляция не является причинно-следственной связью Когда анализируешь результаты, важно разделять два явления – корреляция и причинность Представим, что тебе сказали, что в городах, где много церквей, много и баров Возможно ли, что религия пробуждает у людей желание выпить Или алкоголь помогает прийти к Богу Если добавить больше фактов, например, в больших городах больше и церквей, и баров то можно понять, что это является результатом большего количества людей. В этом есть связь, но не причинность. Если сравним мужчин и женщин и придем к выводу, что женщины улыбаются чаще и более счастливые, это не означает, что они улыбаются от того, что чувствуют себя более счастливыми. Возможно, они просто едят больше шоколада и печенья, что заставляет чувствовать себя счастливыми и чаще улыбаться. В. Избегай выборки. Во время публикации следует упомянуть все использованные факты. Компания Colgate однажды выпустила рекламу, в которой говорилось, что 80% стоматологов рекомендуют Colgate. Чего они нам не сказали, так это то, что Colgate была лишь одной из многих других зубных паст, которую рекомендуют стоматологи. После этого компанию засудили и заставили отозвать рекламу. Задача науки – найти правду и ничего, кроме правды. Вводить в заблуждение с помощью науки – очень плохая практика в бизнесе. Давайте рассмотрим последний пример вместе. У меня есть две монеты, одна больше. Почему? На маленькой монете написано 1 цент, на большой – 5. Ага, маленькие монеты дешевле, большие дороже. Теперь я достаю еще две монеты из кармана. Одна из никеля и 25 центов. Отлично, моя гипотеза верна. Но постойте, четвертак дороже, потому что он больше? Это корреляция или причинность? Хм, у меня слишком мало доказательств. Еще рано делать отчет о результатах. Можешь ли ты помочь? Пожалуйста, используй научный метод для изучения местных денег. Возможно, у тебя есть гипотеза, которую можно проверять, пока не придешь к достойному и более точному результату. Пожалуйста, поделись результатами в комментариях.